Краевой бюджет теряет десятки миллионов рублей, а ГИБДД – контроль над водителями. С 20 декабря на дорогах всего Красноярского края перестали работать камеры фото и видеофиксации нарушений. И не заработают они еще минимум месяц. Просто у подрядчика закончился годовой контракт на их обслуживание. Заключить новый вовремя они не успевают, причем уже четвертый год подряд. Бюджет Красноярского края был принят в начале декабря, если мне память не изменяет после чего была принята на новый период подпрограмма, по которой финансируется, финансируется камера наблюдения, соответственно, только после этого мы могли выходить на процедуру торгов. Почему не смогли запустить процедуру торгов именно в обед 31 декабря, не уточняется. И, как говорят общественники, это не единственный вопрос к организаторам неудавшегося аукциона. Сейчас в отношении него идет проверка Федеральной антимонопольной службы. Назвать точную дату, когда новый контракт будет подписан, не может никто. Пока полсотни участков, нарушения ПДД, на которых часто просто опасны, остаются без контроля. Когда те же сотрудники ГИБДД в первую очередь говорят о безопасности жизни на дорогах, они в первую очередь говорят, что жизнь человека несоизмерима с какими-то собственными амбициями, собственными пожеланиями. Там, хочу до конца года протянуть с запуском торги. Виноват с этим, естественно, заказчика. Заказчиком выступает у нас Крудор, краевое управление дорог, которое выставляет на торги, прописывая все, всю документацию. Естественно, УФАЗ заметил в документации нарушения и отменил данные торги. Причем один из фактов – торги были объявлены 31 декабря, уже, грубо говоря, в обед. Объявлять торги, какие бы то ни было, мы можем только тогда, когда документация... На торги, подкреплена финансами. Все это должен быть официальный документ. В данном случае это э, под программа безопасности дорожного движения, а еще перед ней должен был быть сформирован бюджет Краснодарского края. Соответственно, только после этого, когда мы понимаем финансы, которые отводятся на этот вид деятельности, только тогда мы могли производить процедуру торгов.